Привет, с вами, как всегда, Антон. Теплая пора совсем близко, а значит люди, наконец, смогут сполна насладиться всеми прелестями лета. В особенности это относится к шикарным водным аттракционам, среди которых как много быстрых вариантов, так и достаточно спокойных, гипнотизирующих горок. Именно обо всем этом сегодня я вам и расскажу, поэтому присаживайтесь поудобнее, проверяйте лайк с подпиской, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и давайте начинать! Поплыли! Обычно мы с вами проезжаем по стандартным миниатюрным горкам-трубам, где даже на маленькой плюшке едва можно развернуться. Однако этот аттракцион решил исправить положение. Авторы проекта сделали его очень большим. Вернее, трубу это сделали суперобъемной. Из-за этого даже через камеру чувствуется эта атмосфера масштабности. К тому же огромную роль здесь играет и потрясающий цвет трубы. Я даже не знаю, как правильно его назвать, но он мне до чертиков нравится. Ставьте лайк, если тоже хотели бы проехать на этой шикарнейшей горке. На очереди у нас черная горка. Знаете, если бы я не был в курсе того, что находится внутри, как она выглядит дальше, то я бы реально не захотел в нее залезть. Больно уж горка какая-то грязная что ли, какая-то будто старая, или даже ржавая. Но, как только человек залез в эту трубу и проехал пару секунд, я понял, что это было обманкой. На деле же она идеально чистая и ровная, с кучей ярких разноцветных спиралей, великолепно сочетающихся с гаммой самой горки. Короче, мне аттракцион зашел, и я бы определенно хотел на нем прокатиться. Эм, я даже не знаю, как описать следующую горку. Обычно мы с вами наслаждаемся какими-то приятными, спокойными спусками, понимаем, когда будет что-то динамичное, а когда наоборот, более релаксирующее. Но тут, <клёх> мягко говоря, полная жесть. Человек подходит к горке, садится в нее, и как только он отталкивается, буквально сразу попадает в просто круговорот экстримы и ярких эмоций его захлестывает крутейший спуск и какие-то непонятные виражи после него честно говоря с камеры это трудно ощутить да и вообще его так трясло что камера тоже фигово сняла сам процесс спуска но от этого ведь только интереснее вы представляете как круто было спускаться с этой горки напишите в комментарии было бы вам стремно с такой скатываться или все же для вас это плевое дело как вы относитесь к путешествиям на корабле я и мои друзья боимся этого дела из-за глубины и неизведанности океана однако если бы я оказался на круизе я бы первым делом хотел чтобы там была такая горка да пускай если рассматривать ее отдельно сравнивая с какими нибудь другими этот аттракцион определенно будет проигрывать он не такой резвый не такой яркий и красивый но блин он находится на реальном корабле когда ты спускаешься с этой горки и осознаешь этот факт тебе становится очень круто и приятно в душе да и горка начинает казаться не такой скучной. По крайней мере, вторая часть спуска реально более динамичная. Тип следующей горки, которую вы сейчас увидите, я называю Камикадзе, потому что реально такое ощущение, что когда люди становятся на эту платформу и ждут запуска аттракциона, они готовятся ко всему самому худшему. Как вы уже могли догадаться, человек, стоящий на этой платформе, через пару мгновений с сумасшедшей скоростью улетит вниз по трубе. Да так быстро, что его органы, мне кажется, будут догонять тело. Не знаю, с чем это сравнить, но выглядит оно по-настоящему безумно. Определенно аттракцион не для слабонервных. Если вам не по душе постоянно с огромной скоростью скатываться с горок, лететь непонятно куда и непонятно как, то вот вам другой вариант. К тому же он подойдет и для нескольких человек, вплоть до четырех. Вы усаживаетесь на большую плюшку и скатываетесь по зелено-белой трубе. Одинок раз, и тот мне навеял приятные ощущения потому что сразу ассоциировался с яблоком или какими-то детскими мультиками. Не знаю почему, но у меня оно как-то так. Сама горка не очень резвая, все в принципе предсказуемо. Однако вот эти постоянные покачивания из стороны в сторону, возможные развороты вашей плюшки и, как ни крути, захватывающие дух спуски, делают поездку незабываемо яркой и впечатляющей. А следующую горку я бы назвал симбиозом всего самого наилучшего в водных аттракционах. Вроде как это находится в Испании, в одном из местных популярных парков. Вы усаживаетесь на плюшку для двоих и отправляетесь в незабываемое путешествие длиной в чуть больше, чем одну минуту. Сперва вы медленно подъезжаете к водным извержениям, которые как по щелчку пальцев подхватывают ваш плод и уносят его вперед. Это сравнимо с самыми быстрыми бегунами, которые резко делают старт, или какими-то суперкарами. Поднявшись на вершину горки по извилистой дороге, вы приступаете к спуску по уже прямой дороге. Все это сделано для того, чтобы вы могли еще глубже погрузиться в эту сумасшедшую скорость. Потом вы взлетаете, чуть ли не ударяясь макушкой о крышу аттракциона и попадаете в подсвечивающуюся трубу, добавляющую гладкости и плавности вашему заезду. Но вы довольно быстро вновь оказываетесь под открытым и солнечным небом Испании, а также замечаете красивые тропические деревья такой приятной компанией вы снова закатываетесь в разноцветную трубу и в спокойном расслабленном темпе доезжаете до финиша. Как вам такой испанский трип? Напишите в комментарии. Так, ну а это реальная горка космической красоты. Думаю, комментировать здесь особо нечего. Дело в том, что этим просто хочется насладиться под звуки журчания воды. Зацените эти спуски с плавающей картинкой, эту воронку со звездочками... А хотя, чего это я опять половину всего вам заспойлерил? В общем, смотрите за этим космическим аттракционом. Здорово, правда? Сочетание всего необычного и в то же время классически крутого. Потрясающая горка! Народ, вот вы же все прекрасно помните те горки, которые мы с вами успели заценить, верно? Также по-любому видели их и из других роликов, ну или в жизни... Теперь вот ответьте мне на один вопрос. Вы когда-нибудь замечали горку, сделанную не из пластика? Лично я ни разу. И каково было мое удивление, когда я познакомился с ней? Эта горка полностью сделанная только из металла и стекла. Настоящих. И нет, тут дело не в том, что материалы редкие и все такое, как раз наоборот. Тут дело в том, что ощущения будут от прокатки у вас совсем другие. Вы успеете знатную часть прогуляться по металлу и даже немного проскользить по стеклу. Не знаю, по-моему, достаточно заманчивое предложение, чтобы разок да проскользить по ней. А эта потрясающая горка, расположена в одном из парков Диснея. Ее ключевая особенность заключается в том, что практически всю дорогу человек едет в прозрачной трубе. И смотрит не только на остальных людей, но и на океан. Местами гость оказывается вне трубы, иногда в подсвечивающихся тоннелях. В общем, горка реально красивая и нескоростная. Ну, есть в ней, конечно, некоторые быстрые моментики, но все же в целом она подойдет и для взрослых, и для детей. Считайте, что и насладиться видами можно, и адреналина в кровь пустить, и заценить поездку в сопровождении подсветки. Вроде очень круто. А эта горка сперва вовсе мне показалась какой-то криповой. Нет, я серьезно. Это лягушка, свисающая над пропастью, эти цвета, из которых состоит воронка. Как-то необычно, интересно и в то же время стремновато но автор следующего видео все-таки переборол себя и отправился по ней скатываться. Я, признаться, даже не ожидал, что она может оказаться такой быстрой с самого начала. Вон как он успевает лишь кричать и ойкать во время спуска. Это только цветочки? Ягодкой на торте будет та самая воронка, в которую гостей с этой набранной огромной скоростью выкидывает и пускает на самотек. Ощущения нереальные. Вам сразу захочется скатиться на ней еще и еще. Запомните мои слова. Хотя нет, знаете ли, вот что реально доставит вам непередаваемые эмоции своей нестандартностью, так это следующий аттракцион. Со стороны он никак вообще не выглядит, потому что целиком и полностью спрятан внутри здания. Но в этой загадке уже что-то есть, не находите? Ладно, что тут гадать, давайте скорее заценим сами. Значит, вы вот так вот садитесь, отталкиваетесь и сразу же набираете некоторую скорость. Со временем она будет набираться, а вы встретите первую необычную расцветку. Но если вы думаете, что на смене цветов концерт закончится, нифига подобного. Уже через пару секунд вы увидите разные интересные узоры, которые реально ломают мозг. Создается странная иллюзия того, что вы плывете или вас пошатывает. Короче, для каждого создается что-то свое. Но ассоциации бешено интересные и крутые. Это мы к тому же на видосе так кайфанули. А теперь представьте, каково наблюдать это вживую. О, ну а это старая, добрая и кем-то, но точно не мной любимая воронка. Только здесь авторы проекта запарились покрепче и решили зафигачить ее ну просто максимально длинной и большой. При таких размерах, не знаю, быть может даже какой-то драйв появится. Наверное, я бы на ней прокатился, хоть и не очень люблю этот стиль горок. Плюс, что круто, она рассчитана сразу на несколько человек. Это безусловно плюс. В компании и обычный спуск по прямой будет веселым, если задать правильный тон, верно? Следующая горка является реально обязательным вариантом к посещению, если вы будете где-нибудь поблизости. Фишка в том, что на обычные аттракционы вы заходите сами. Ну, то есть отталкиваетесь там, вас подталкивают, прыгаете, да что угодно. Но здесь все совсем иначе. Становитесь вы, значит, на пол, как показано на рисунке, готовитесь, слышите три гудка, и на последний пол под ногами пропадает. Вы же падаете вниз, и на секунду что-то внутри вас замирает. Это как, знаете, как то чувство, когда ты сильно качаешься на качелях и ощущаешь невесомость в момент перед спуском. Горка реально очень быстрая, от оттого и, так сказать, полет длится всего 10 секунд. Но зато эти 10 секунд наверняка останутся в вашей памяти навсегда. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь! Ну а в прошлом конкурсе победил Игорь Цветков. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!